Идет большое противостояние между мной и моими подписчиками, а их 700 с лишним тысяч людей. Ты просто бездна, я имею в виду по глубине. Марианский желоб для меня. Я всегда делаю все от сердца. Самое ужасное – это бездействие. Он мог 15 лет строить свой бизнес, а потом просто все похерить, потому что тебя послушал. Круто. И страх потери отца всю жизнь у меня присутствует. Я его очень любил. У меня было ни одного дня, чтобы я о нем не думал. У меня набита татуировка вот здесь вот на, на теле. И он сам пел очень красиво, и я потом это продолжил делать. Ты поешь? А, да, я пою. Я просто рыдал, наверное, минут 20, не останавливаясь. У тебя мама одна из самых счастливых мам. Потому что ты такой. Всем привет, меня зовут Ольга Чебыкина, и вы находитесь на моем канале, который называется «Не принято обсуждать». Он посвящен откровенным интервью на очень непростые темы. Если вам интересны живые люди, их эмоции, подписывайтесь на мой канал, я буду очень рада. Мой сегодняшний герой известен абсолютно всему YouTube. его зовут Дмитрий Портнягин. Он несколько дней назад был в нашем городе, в Екатеринбурге, и нам удалось записать с ним откровенное интервью. Уверяю, даже если вы видели сотню интервью с Дмитрием, если вы посмотрели каждый его влог, таким, как в этом интервью, вы его не знаете. Поэтому смотрим. Привет. Привет. Спасибо огромное, что ты согласился. Да, я очень рад, что у меня появляется возможность говорить. И когда мне задают правильные вопросы, я, я вообще вдвойне счастлив. Я не знаю, насколько они будут правильными. И вообще сегодня все не так, как вчера. Потому что вчерашний вечер, как ты общался с аудиторией, кардинальным образом изменил меня, мое отношение к тебе. И вчера, когда я слушала тебя, когда я смотрела, как тебя люди слушают, это было одно из самых сильных впечатлений для меня в жизни. А я видела много. Много известных людей, их общение с поклонниками, их общение со мной. Поэтому... Еще раз спасибо вот именно за это, что мы в новом таком статусе, обновленном, можем поговорить сегодня. Я не знаю, говорили с тобой раньше как с сыном, с мужем, с братом. Эти твои амплуа меня интересуют гораздо больше. Если ты позволишь. Хорошо. Начнем все равно с предпринимательства. Когда ты вчера говорил, что ты не можешь останавливаться, и педаль газа все время зажата. Ты же знаешь, да, такой принцип, что акулы не могут останавливаться физически. Да. То есть они тогда умрут, и, и все. Значит ли, что ты хищник, и что ты можешь своими, метафорично говоря, челюстями ну, перегрызть рыбешку или морского котика? Меня можно считать хищником, наверное, лишь потому, что я могу быть один. Я могу один принимать решения. Я могу один действовать. Э -э насколько они будут правильные эти решения, насколько правильные будут действия, я не знаю, но я могу это делать. И для меня это было важно на самом старте, когда я только начинал бизнес. Мы, мужчины, всегда должны принимать решения не только за себя, но и за свою семью. Мы должны э -э всегда организовать безопасность для своих близких, для своей семьи. Это тоже, наверное, относится к хищникам иногда отстаивать свои права и интересы достаточно жестко. Возможно, это тоже относится к этому. Но я, я добр к людям. И, но, наверное, не добр к себе. Потому что я очень требовательный. Я очень самокритичен. Я очень часто делаю разные выводы и думаю о том, правильно я поступил или неправильно в какой-то ситуации. Я могу очень легко давать советы людям вокруг, но иногда мне бывает тяжело принимать решения самому. Но так или иначе, я эти решения принимаю, эти решения бывают очень кардинальные, которые меняют мою жизнь и людей вокруг. Про вес твоего слова хочу спросить. Для кого-то ты мессия, я не знаю, осознаешь ли ты, и я, наверное, буду далеко не первый человек, который тебе скажет, то есть люди, я дам вам свет, идите сюда, и они пойдут за тобой. Это очень круто, и это очень опасно всегда, когда есть культ, а культ тебя... У аудитории есть, потому что, я повторюсь, я такого не видела. Ты очень круто и зажигательно рассказывал про то, как ты во время того, как преподавал в бизнес молодости, разбирал людей, давал им советы, они приходили на другом уровне, прокачанные, вдохновленные и так далее. Были ли ошибки? Ты скажешь, сделай так. И человек, не задумываясь, сделает. Он мог 15 лет строить свой бизнес, а потом просто все похерить, потому что тебя послушал. Я не говорю, думал да. ли ты про вес своего слова? Я отдаю абсолютно полную отчетность тому, что я говорю и что я делаю. Я понимаю, что любые какие-то с моей стороны советы, они могут действительно поменять жизни людей. Я... Я несу ответственность за это все. Я могу дать совет человеку, чтобы он вообще вышел из своего бизнеса или закрыл его и просто выкинул, потому что это, это то, что держит человека. Я людей чувствую. Я вижу, когда люди страдают. Я вижу, когда людям плохо. Когда они каждое утро просыпаются с какой-то мыслью, которая их тянет вниз. Это все потом расходится да, на и близких понятно, и бы. прочее. Любые мои советы, которые я даю, я скажу так, что не все их выполняют. То есть выполняет, может быть, 10 или 20 процентов людей, но так или иначе это как-то влияет на людей и меняет мышление. Но я же говорю это не потому, что я прочитал много книг или потому, что я прошел какие-то тренинги. Это моя жизнь, и я говорю всегда на своем примере. Любой пример, который я привожу, или любой совет я говорю – это все прожито мной. И когда человек мне говорит о том, что я с тобой не согласен, я не буду спорить с этим человеком, просто мы находимся на разном уровне. Я был там, где, был, где находится сейчас этот человек. Нахожусь я сейчас немножко на другом уровне и предлагаю этому человеку проследовать за мной, потому что здесь точно лучше, чем было раньше. Я уверена, что ты интуит, безусловно, и, во-первых, эмпатия, твоя компетенция безусловная, симпатия к людям и умение их прочувствовать. Вот если... Ты видишь и чувствуешь, что у человека ничего не получится. Такое бывает. Ну, у него может получиться что-то другое, но не то, что он хочет. Он хочет Бентли Бентьягу, как у тебя, да. и дом в Майами. А ты видишь, что, ну, блин, брат, не будет. Ты ему скажешь об этом? Нет, зачем? Человек э, должен пробовать. Пробовать разное. Самое ужасное – это бездействие. Самое ужасное – это сидеть и ждать, и э, ждать пока твоя жизнь или, э, или та вот река, по которой ты течешь, она приведет тебя туда, куда ты захочешь. Но без действий это невозможно. Нужно пробовать в разных себя ситуациях, пробовать в бизнесе, пробовать зарабатывать большие деньги, пробовать покупать что-то дорогое, пробовать э, менять свою жизнь, пробовать абсолютно другие вещи, которыми ты раньше никогда не занимался. И только так ты сможешь найти, только так ты сможешь найти свое предназначение, только так ты сможешь действительно стать счастливым. И я-то людей подталкиваю хотя бы на первый шаг. Моя задача – разбудить людей, потому что находиться в спящем состоянии – это самый выигрышный вариант для людей, которые живут в безопасный. России. Самый безопасный. Ничего не происходит, никаких изменений, ни хорошо, ни плохо. А по факту, если мы что-то меняем, если мы где-то как-то рискуем, то что мы можем потерять. Ничего, жизнь одна, так или иначе, через 30 лет мы все уйдем. Но мы должны это прожить жизнь по максимуму и взять от нее тоже максимум. И оставить еще след после себя. Мне кажется, что это важно. Я повторю э, свое мегаоткрытие, буду капитаном очевидность, про то, что ты просто бездна. Я имею в виду по глубине. Марианский желоб для меня. Я скажу, с чем было связано вот этот разрыв ожидания и то, что на самом деле произошло, при моем огромном уважении к тому, что делаешь ты и твоя команда в «Трансформаторе», но тем не менее, все равно вот эти вот там, там, ставьте пальцы вверх, да-да-да, подписывайтесь и поехали. Это все круто, я понимаю приемы и так далее, но я смотрю, думаю, что да, ты, конечно, интересный, ты, конечно, профессиональный, ты лучше, чем все те, кто делает что-то на Ютьюбе, но ты такой же, ты чуть-чуть лучше, но ты такой же, как они. Я ошиблась, я думаю, господи, какая я идиотка. Мой вопрос вот какой. Я уверен, что ты это понимаешь. Не обидно ли тебе э, работать для той аудитории? Я не хочу никого оскорбить. Большинству твоих подписчиков даже неведомо, какой ты на самом деле. И если ты сядешь и расскажешь, я допускаю, что не могу сказать, он скучный или он непонятный или это мне не надо им и там. Да. Это интереснее, доступнее, понятнее, нужнее. Что ты думаешь о том, что твоя аудитория не может тебя и не сможет тебя, вероятно, принять таким, какой ты есть на самом деле? Через экран, конечно, это тяжело сделать. Тяжелее гораздо установить контакт, нежели при личном общении. Конечно, но ты же им потакаешь, ты же делаешь интересные выпуски, чтобы не перематывали. 20 секунд прошло новый эпизод, 40 секунд прошло новый эпизод. Ловите, выкусите новые впечатления, еще, еще. Да, я за то, чтобы это делать порционно, очень аккуратно вводить это в людей. И делать это по фану, чтобы люди как-то задерживались, чтобы люди как-то возвращались, еще раз просматривали. Посмотри на бизнес-блогеров, которые сейчас есть. Больше чем 5 или 10 тысяч просмотров ни у кого нету. Mm -hmm. это, это скучно, это грустно. это Никто не знает, зачем это нужно. Куча информации, и люди не знают, как ей пользоваться. Ты просто пойми такую вещь, что мы, мы не хотим никого научить. Mm -hmm. Мы хотим людей поменять. Я хочу поменять мышление людей. Ну, и зажечь, подтолкнуть, то есть какой-то импульс. Вообще просто, чтобы люди мыслили по-другому. Если принимали решения, то, то принимали их окончательно и бесповоротно. И мне кажется, что я не могу раскрыться до конца в, в своем блоге, потому что меня держит то, что люди не готовы эту информацию получить сразу и много. Я буду это делать Но постепенно. Бы я бы очень хотел. Мне очень хочется выговориться. Мне очень многое хочется сказать. Я это сказал в своей книге, которая у меня выйдет скоро. Но и в блогах, конечно, я хотел бы это делать. Но когда ты интервьюируешь людей, это гораздо сложнее, чем давать, давать какую-то информацию или чтобы тебя интервьюировали. Вот. Мне проще, чтобы мне задавали вопросы, а я отвечал. Смогу ли я сделать это в блоге? Возможно. Если у нас получится это интервью, то, может быть, в будущем мы можем это повторить на моем канале более глубоко. Я была бы счастлива. Первые 10 выпусков — там тебя искать в настоящем? Первые 10 блогов? Максимально близким к тебе из того, что ты снял. Где искать? На какой эпизод нажать? Сложно сказать. Какими-то перепадами все происходит. Перепадами по настроению, хочу я это делать или нет, интересны мне эти люди или нет. К сожалению, я вынужден возвращаться к тем темам, в которых я очень хорошо разбираюсь. Я этого не люблю. Ничего не люблю. Я всегда да? иду mm -hmm. туда, в чем я не разбираюсь. Я иду туда, где я полный ноль, и меня это зажигает. И все это переговаривать с, с каким-то повтором или общаться с людьми, которые ниже меня уровнем, я не очень люблю честно скажу. А люди от меня этого требуют. Дай нам информации, которая вот на нашем уровне. Не надо выше. Мы не хотим туда смотреть. Мы ее не понимаем. Это другой язык. И они пытаются мне это транслировать, постоянно меня опуская вниз. Дима, мы хотим слышать это. Зачем? Это не важно. Я не могу об этом сказать людям, что это не важно, вы не должны эту информацию слушать, потому что это предыдущий уровень, это вчерашний век, давайте посмотрим с вами вперед. И они постоянно меня пытаются назад отдернуть. Первые 10 выпусков почему нравятся людям, которые смотрят «Трансформатор»? Ну, потому что это про них, угу. потому что это про то, как начать бизнес, про то, как найти деньги в бизнес, про то, как найти людей, про то, как выстроить продажи. Я не хочу об этом говорить не в этом вся суть я не знаю идет большое противостояние между мной и моими подписчиками а их 700 с лишним тысяч людей по всему миру есть очень много взрослых людей которые не комментируют не ставят лайки я просто смотрят но с другой стороны я всегда должен кого-то представлять для кого я несу информацию и ты знаешь Чаще всего это стоит молодой парнишка, я, в 18 лет, в городе Благовещенске, который приехал и вообще не понимаю, что он хочет от жизни. Вот я для того Димы Портнягина, 18-летнего парня, который поступил на первый курс университета, который вообще не, не, не знает, как, какая жизнь у него должна быть и что он хочет от этой жизни, вот я вот для него это все вещаю. Не знаю, когда я смогу поднять эту планку. Тому Диме, про которого ты сейчас говоришь, 18-летнему, это был на самом деле уже внутренний взрослый человек, Это ты много говоришь про э, потерю отца, и это есть в первом блоге, и это совершенно щемящий такой момент. Мой, мои родители живы, но я, я с тобой уже делилась, мой папа вертолетчик, он военный вертолетчик, он... Э, Трижды, по-моему, четырежды был в Чечне, три раза в Афганистане. И страх потери отца всю жизнь у меня присутствует. Расскажи, какой он был. Потому что даже то, что ты говорил вчера, про то, что должен отец давать ребенку, сыну, наверное, прежде всего, с трех до десяти, ты еще не папа. Но, наверное, ты знаешь это с обратной стороны, потому что ты сын. Что он тебе такое говорил, что это человек, ушедший так рано, но он с тобой на самом деле? Как раз он ушел, когда мне было 10, и я сейчас уже понимаю, что каждый, каждый отец, кто-то будущий отец, кто-то сейчас является отцом, должен своим примером показывать, как нужно хотеть и добиваться чего-то. Хотеть и добиваться, хотеть и добиваться, для того, чтобы твой ребенок понимал, что все это возможно и все это легко. Потому что есть родители, которые хотят, но ничего не делают. Много говорят, но по факту действий никаких. Или ничего не хотят, но заставляют себя что-то делать. Mm -hmm. Например, ходить на работу, которую они не любят. Постоянно хаять и говорить о том, что mm -hmm. зачем мне это нужно. Некоторые люди не хотят и не делают ничего. И считают, что такой паразитирующий образ жизни это нормально. Дети это все видят. Очень много изначально вот этого система рора, да, то есть mm -hmm. этой ошибки системной, которая, которая забивается в, наше, в наши головы. Я хочу сказать так, что отец на меня абсолютно правильно повлиял. И когда я вчера рассказывал о том, что человек должен хотеть и добиваться, я говорил именно про своего отца. Но он абсолютно точно все делал, и, и он очень многое оставил во мне, то позволило в будущем мне стать, активироваться предпринимателем добиваться действительно больших результатов. Он был очень харизматичным, он был очень веселым э, человеком. Он постоянно собирал людей, э, он устраивал постоянно какие-то э, какие песни, пляски. Он сам пел очень красиво, и я потом это продолжил делать. Ты поешь? Да, я пою. И он объединял людей... Он всегда был душой компании. чего Черт он... возьми, ты делаешь то же самое. Я делаю то же самое абсолютно. Я точная копия его, и я понимаю, что я это продолжаю. Мама говорит, что я лучше, чем он. В десятки раз лучше я его обогнал по, по всему, что было. Вот. Обогнал и по результатам, обогнал по какому-то мировоззрению, да, и а, может быть даже по какой-то мудрости, потому что мне сейчас только 29, а у меня отец начинал только бизнес лет, наверное, в 29 или в 30. Я видел, как он общается с людьми, я видел, как он принимает решения, я видел, как он переживал очень сильно. Тогда не было мобильных телефонов, mm -hmm. люди звонили нам домой. И всегда я брал трубку, они говорили: "Дима, позови папу". Дима позови папу, и звонили люди из России, из Германии, mm -hmm. из Китая, разные голоса, разные языки. И уже это... тогда было понятно, что мир глобален. Мир глобальный, он большой, все. да, и и он так это делал легко. Ты знаешь, вот самое главное, что он мне передал, это, все... короче, Дима, все легко вообще. Все на самом деле гораздо проще, чем мы думаем, и это было очень круто. У меня не было ни малейшего сомнения, что мне надо идти в бизнес, что мне надо завязывать с учебой, что мне надо улетать нафиг из страны, если у меня появились такие мысли, вот, что надо менять как-то свою жизнь, думать глобально, делать бизнес не в рамках страны, а в рамках нескольких mm -hmm. стран, в рамках мира. Вот это очень круто. Я его очень любил, он меня никогда не воспитывал, никогда он меня не ругал, никак он на меня не давил. И это очень здорово. Мама воспитывала, мама действительно прививала, что хорошо, что плохо, как делать надо, как не надо, что надо уметь слушать людей, что надо уметь уважать людей, что не надо трогать ничего лишнего, что надо быть порядочным и честным. Вот как-то она в меня это очень сильно заложила. Но отец дал мне просто невероятные какие-то вот какие такие вот навыки, которые я использую до сих пор. У меня набита татуировка вот здесь вот на, на теле. А, и в этой татуировке а, а, ангел с крыльями в виде мужчины. Да, и рядом мальчик десятилетний, который смотрит на него и тянется рукой. Вот этот десятилетний мальчик – это я. И я, а до, сих пор, ангел, я до сих пор чувствую, чувствую его поддержку. Не было ни одного дня, чтобы я о нем не думал. И там написано сверху о том, что все действия это результат моих решений в решении которых принимаю решение не только я то есть есть какое-то какое решение свыше, которое дает мне постоянно какое-то направление вот, и я всегда делаю все от сердца то есть как я чувствую, я так и делаю если я чувствую, что я должен э, помогать людям и отдавать, то я это делаю и мне от этого становится хорошо если я чувствую, что мне надо от чего-то уйти, от чего-то отвернуться или что-то бросить, что, что как-то доставляет мне какой-то дискомфорт, я делаю это абсолютно не задумываясь. Я принимаю решения очень быстро и часто эти решения очень кардинальные. Я недавно сделал такой вывод, что самый настоящий талант — это, это правильно сделать выбор. Та точка, в которой я сейчас нахожусь — это вот именно Десятки и сотни выборов, которые я делал в своей жизни. Почему я добился такого результата в таком молодом возрасте? Да потому что я быстро все делал. Потому что я принимал решения и не думал о том, что, что будет дальше. И, как правило, если сейчас я нахожусь в этой точке, значит, неправильных решений не существует. Значит, и сто шагов, и тысячу шагов назад ты сделал просто правильный выбор. Они не, да. они не могут быть неправильные. Все, что кардинально меняет твою жизнь, все априори правильное. Ты с папой говоришь иногда? Ты знаешь, для меня такая сильная потеря была. Не то, что человека просто физически не оказалось в определенный там, момент времени со мной. А вот как будто я вот часть себя потерял. Вот. Это, это абсолютно другое чувство. Ты не тоскуешь по человеку, ты тоскуешь по какой-то части своей души, своему телу. Как будто ты это все потерял. Недавно я был на могиле отца в городе Улан-Удэ. Мы полетели с мамой, давно мы там не были. Я у него не был, наверное, лет наверное, 6. Или, может быть, больше, может быть, 7. И я поменял всем памятники, всем, всем своим родным. Ты знаешь, когда я пришел к нему, я просто, я просто рыдал, наверное, минут 20, не останавливаясь. Я не мог себя остановить. То есть это было, это было похоже на, на то, что я очень сильно тосковал, просто скучал. То какое-то такое чувство. Я абсолютно убеждена, что ты будешь одним из лучших пап на этой планете. Возможно, в этой вселенной. Но у тебя пока нет детей, это несколько раз тоже про это упоминал. Мне не хватит ни смелости, ни ничего э, там, спрашивать о, о причинах. Ты сам, в принципе, эту тему затрагиваешь. Да. Значит, она не туирована, значит, можно говорить. Может быть, это просто не время. Тебя просто выдерживает, что ли, судьба, чтобы потом было еще круче. Я не знаю, почему. Я желаю, чтобы это случилось в твоей жизни. Но, как будто бы сейчас это вопрос не про тебя. Могут ли быть чужие дети? Может ли быть, например, усыновление? Я думаю, что вполне, конечно, может быть. Но я не знаю, как это. У меня есть две прекрасные собаки, которых я люблю, девочка и мальчик. Да. Я, я с ними как с детьми. Я за ними ухаживаю, я с ними общаюсь, я с ними... Я с ними играю, я им покупаю игрушки, я покупаю им подарки. Ну, просто я уже готов. Все. это Вселенная говорит о том, что уже все, пора. Но, к сожалению, пока, видимо, не время. Пока может быть я должен заниматься какими-то другими делами. В общем, каждому как-то вот дается слышать что-то. Оно оно, возможно, должно быть, но, но позже. Я уверена, что так и будет. Я по этому поводу не, не переживаю, ни я, ни Катя. Я говорил о том, что, возможно, конечно, можно усыновить ребенка, но мы все-таки верим в то, что mm -hmm. все будет хорошо, и это произойдет в ближайшее время. Ты знаешь, я у родителей появилась э, на шестой год. Моей маме сказали, что у них детей не будет. В общем, они много лет, шесть лет пытались, пытались, пытались. Ничего. И в тот момент, когда они стали заниматься уже темой усыновления, узнавать, ходить, и все, и мама сразу же забеременела. Так часто говорят, что когда ты полностью отпускаешь тему, это и не твоя ситуация, вообще просто рассказываю про то, как у меня было. Да. И сейчас, ты знаешь, это охрененно, потому что я на 6 лет моложе, чем дети друзей моих родителей и всех сверстников. Сейчас бы у меня был уже сорокет, да. а так мне всего 34, и мои родители шутят про то, что они долго старались, и поэтому это хорошо получилось. Круто. И напоследок, я не могу не спросить, время заканчивается, это невозможно, у меня к тебе миллион вопросов. Конечно, мы поговорили про папу, господи, спасибо тебе за, что, за то, что ты это сказал, я не знаю, говорил ты кому-то когда-то про татуировку, я не нашла это, не слышала. Но у тебя же еще просто, не для того, чтобы восстановить какое-то равновесие, я сама просто мама, и мама мальчика, и ты даже не представляешь, насколько я представляю, что такое гордиться сыном. И когда твой сын – это ты, это просто космос. У тебя мама одна из самых счастливых мам, потому что ты такой, она очень крутая. И то, что ты про нее рассказывала, когда она тебе разрешила не учиться, когда сказала, Дим, окей, да. твоя ответственность, бросай. Когда она тебе сказала, Дим, друзья, не на всю жизнь, они тебя могут кинуть, они тебя кидали, и так было. Какая она еще? Я могу знать только то, что ты рассказал. Расскажи еще что-нибудь, что я не услышала вчера, и что другой не знает этот человек. Да, она вообще уникальный человек. Наверное, это номер один человек в моей жизни, вот, который, после отца, наверное, который, который действительно на меня сильно повлиял и очень многое в меня заложило. Она всегда была моим другом. Вот это было очень круто. Она всегда была другом моим. Она давала мне очень важные советы, но только в те моменты, когда я спрашивал понимаешь, то есть это, это гениально, это когда, когда тебе родители не говорят, вот какой-то шум такой вот стоит, вот знаешь, да. постоянная какая-то информация, которая похожа на какое-то давление, да, да, я вот а она была не такой, она, она отвечала только тогда, когда у меня были вопросы к ней, и эти вопросы, как правило, проходили все на кухне, я просто, мы с ней садились и могли часами разговаривать, знаешь, я сейчас говорю, у меня, у, меня, у меня слезы накатываются, потому что были такие моменты, когда она мне рассказывала, как выходить из тех или иных ситуаций, опять же, на примере отца, потому что я не в осознанном возрасте был, когда, когда он ушел, вот, но я просто сидел, у меня слезы градом шли, я настолько был открыт к ней, я настолько правильные вещи говорила, что меня это прошибало вообще к чертовой бабушке. Это меняло меня, это меняло мое мышление, мое отношение к жизни. И она до сих пор продолжает на меня влиять. И ее мнение, оно всегда для меня очень важно. Она очень боится говорить. Ну, вот, то есть она, она, да, она очень боится, чтобы главное, чтобы это не было похоже на, на какую-то критику uh -huh. <laughs> то есть Она никогда меня не, крит, не критиковала И вот это, наверное, самое важное, что есть Поэтому остается связь до сих пор да? Она не уходит, потому что, потому что мы умеем друг друга слушать и слышать Поэтому, когда мы говорим о каких-то... Э, о каких-то успешных людях, предпринимателях, или хороших, или плохих людях. Это все семьи. Очень большая база ⁇ это семья. То, как будет закладываться. Мама своя роль, у папа своя роль. Здесь просто должно быть очень четкое понимание, что надо делать. Не, ничего лишнего вообще. Вот просто четкое понимание. До трех лет мама закладывает, с трех до десяти папа. А дальше ты только направляешь и делаешь так, чтобы вселенная влияла на, на человека правильно, но в то же время не участвуя, не принимая решения никогда за человека. Иначе он никогда не сможет это делать самостоятельно. Я всегда благодарю собеседника, но здесь сказать спасибо недостаточно. Я надеюсь, я буду самым счастливым интервьюером на свете, если это интервью посмотрят многие люди, и, возможно, это не будет пересекаться с той аудиторией, которая смотрит «Трансформатор». Да. Может быть, они будут пересекаться. Дима, ты есть любовь, мне кажется. Это так. Спасибо тебе. Спасибо.